Запись номер один. Мною и моим ассистентом была обнаружена некая таинственная и весьма зловещая аномалия. Описание диспозиции. Я живу на двенадцатом этаже 16-этажного дома, а прямо напротив, через дорогу с трамвайными путями... Стоит 26этажная свечка, откуда ведет наблюдение мой лаборант Денис. Расстояние между домами, если верить Google картам, составляет 156 метров ровно, чуть в стороне от моего подъезда. В трамвайные пути врезается еще одна пара рельс трамвайного круга. И я не знаю, насколько это нормально. Но трамваи почти каждый раз искрят, когда проезжают эту точку. А трамваев тут ходит много. Вспышки короткие и не особо яркие. Но... Если смотреть не на трамваи, а на дома, то на доли секунды они отчетливо освещаются синим. Даже те, что стоят подальше, светится весь фасад. Описание аномалии. Она обладает некоторыми стабильными свойствами, которые описать достаточно сложно. Например... Ее становится видно только после наступления сумерек в свете электрических вспышек от трамваев. Выглядит это, откровенно говоря, пугающе. Продолжаем описание аномалии. Денис сравнил ее с плотным облаком угольной пыли, которая не оседает. Снять на фотоаппарат со вспышкой не получилось. На видео с телефона не разглядишь. И невооруженным взглядом тоже ничего не видно. Представьте, вы смотрите на дом напротив. Все вокруг коротко мигает синим, как от микромолнии или слабенького стробоскопа. И в этот момент становится видно, что вокруг крыши и верхних этажей колышется что-то типа темной, полупрозрачной вуали без каких-либо строгих очертаний. Но если знать, что искать, штука эта окутывает верхушку дома слоем толщиной метров пять при сильном ветре не рассеивается. То есть это не дым от бомжей, жгущих на крыше рубероид? Вообще-то колышется вуаль или нет, неизвестно. Так как искры, они слишком короткие. Но это совершенно точно не обман зрения. Мы оба это видели с моего балкона из земли. Очевидный эксперимент, найти сварочный аппарат или другой способ длительное время поддерживать электрическую дугу. Боюсь только, отец не одобрит таких экспериментов. Важно подгадать момент, когда уже достаточно темно, чтобы дома освещались разрядами. Но небо еще светлое, чтобы на его фоне было заметно это чертово марево. Иногда, когда проезжают цепленные два трамвая, вспышка получается двойной. Так что да, аномалия колышится, судя по всему, или по крайней мере, движется. Точнее тут не скажешь. Мы с Денисом скинулись на бинокль. Тайком от отца рассматриваю это. Пытаюсь разобрать детали, но... Увеличение весьма так себе. В окнах тоже пока ничего особо интересного. Но я не теряю надежды. Денис наблюдает со своего балкона. Делая донесение по рации, но наблюдений почти никаких нет. Окна его квартиры выходят на меня, а основная часть этой штуки, похоже, собралась на дальней стороне здания. Оно по нему словно бы растеклось, но там почти нет освещения, так что... Даже с земли рассмотреть Почти невозможно Может ей не нравится электричество Или не нравится, когда ее видно Отец поймал меня с биноклем И вломил за трещину Бинокль отобрал Я не спорил, что искал в окнах голых баб Во-первых, не отказался бы Во-вторых... Самый сложный вопрос как и кому об этом рассказать, чтобы не улететь следующей же кареты в дурку. Отец это не вариант. Родители Дениса, впрочем, то же самое. Если в их доме достаточно поехавший жилец, чтобы нас выслушать. А смысл этой штуки может быть. Нормальное объяснение. Мы же все-таки не в каком-нибудь сталкере. Это с позволения сказать, штука увеличивается. Она выпускает побеги. Это и свои объемные темные мути. Побеги ползут по стыкам плит образуют полипы неопределённые формы, те пухнут и захватывают этажи, уже полностью укутанные этажи с 26 по 18, оно не газообразное, а материальное, за исключением, что почти невидимо. На что-то это похоже. На то, что дом кто-то медленно жрет. По словам Дениса, в квартире и подъезде начало вонять мокрыми гнилыми тряпками и канализацией. Запах чувствуют абсолютно все. Теперь это похоже на тень гигантского насекомого, скрутившую дом. На ум приходит Скалопендра, но из общего у них только запредельная омерзительность, а общего с насекомыми вообще говоря, только полная нечеловечность твари. Это тварь? Или стихия? Или что? Я понимаю это так. Нет аналогов. Нет точной формы для этого. Есть только эмоциональное восприятие, переживание от взгляда на мерцающую в синих вспышках структуру, облепившую огромное здание. Для описания этого переживания мозг предлагает те ассоциации, которыми владеет тоска. Мертвые зверьки в сухой траве, неизбежность, пыльная пустыня под палящими небесами, Отчаяние без гниль и мусор на дне грязной ямы. Мама. Еще на ум приходят слова, психиатрия и галлюцинации. Но я далек от того, чтобы не верить своим глазам. И да, я ведь не один. Денис паникует и готов поговорить с родителями. Цель – убедить временно съехать. Он сам понимает, что затея пустая. Но оно выползло из-за дома. И оно более не выглядит безопасным или чем-то бездействующим. Выглядит омерзительным и очень тоскливым. Как абсолютно неотвратимый конец чему-то живому. Так же, как выглядела мама в последние дни в больнице. Если бы смерть в ее абстрактном понимании воплотилась, она выглядела бы не как мрачный жнец, а именно так, олицетворенная энтропия, неотвратимая и всепоклощающая. Мне больше не хочется встречаться с Денисом, и даже здороваться с ним за руку. Вдруг это каким-то образом заразно. Рукопожатие оставляет неприятное, липкое ощущение на пальцах. Он как бы уже не отсюда. Не знаю, что это должно означать. Вечерами выходить на балкон я перестал. Я не хочу больше смотреть. Когда я смотрю на это, мне хочется плакать. Заметки выше. Я написал на листах из блочной тетради. Есть у меня привычка писать от руки. Стопку листов. Я перенес сюда не все заметки, а остальные там такие же, но местами много личного. Я нашел на той неделе в ящике стола, пока искал сменные стержни для карандаша. Я не помню, как клал их туда, и не помню, как писал. Откровенно говоря, я очень испугался и более того был в ужасе, ведь это мой почерк, мои листы, моя настоящая шизофрения. Возможно, на почве смерти матери в прошлом году. Хотя я и думал, что пережил все причитающееся. Мать все чаще и чаще появлялась в заметках, ближе к их концу. А еще там были следы воды на бумаге, напоминающие слезы. Я недавно видел фильм про Джона Нэша «Безумного математика». Отчаянно не хотелось стать таким. Отец помнит, как отобрал бинокль и дал мне по шее, но никакого Дениса, что еще хуже Дениса не помню я, такого одноклассника у меня нет, да я и не знаю точно был ли он моим одноклассником, согласно написанному бреду, я не смог его даже описать». Потому что вся информация, которую у меня есть о нем, вот эти записки. И если этого недостаточно, то напротив нашего дома, напротив моего балкона, через дорогу, ничего нет. И не было никогда 26-этажного дома, а есть только пустырь где местные, включая отца, паркуют на ночь машины, а за пустырем начинается длинный бульвар, на узкий парк с дорожками. С моего балкона видно весьма далеко, красивые закаты и никакого дома, где жил бы мой воображаемый друг и одноклассник Денис. Но листы, которые я держу, написаны моей рукой. Выходя на балкон вечерами, а трамваи действительно ходят тут допоздна, никогда не обращал особого внимания. Я ждал синих вспышек и смотрел по сторонам, ложась животом на подоконник. Ни намека. Не аномалии, ровным счетом ни черта. И целые страшные сутки я провел в комнате, сидя на кровати, сжимая виски до боли и темноты в глазах, готовясь подойти к отцу со словами, кажется я сошел с и протянуть мятые листы. И вот почему я этого не сделал. Первое. Отмеряя на картах 156 метров от своего дома, я случайно протянул отрезок сильно дальше, чем нужно. Он ни во что не уперся. Я проверил все картографические сервисы. Но везде... Скажем так, мы живем на юго-западе города, не очень-то далеко от центра. Тут повсюду плотная застройка, но сквозь весь город на север от нашего дома пролегает то, что вернее всего можно назвать просикой, парки, пустыри. Никаких построек крупнее гаража на всем протяжении 20 километров, а возможно и больше. Прямая стрела, как линия без домов, может уходить далеко на север, если у вас достаточно воображения, чтобы это представить. Очень далеко, скажем, за полярный круг. Я намерен проверить. Может получится вычислить скорость передвижения этой твари. Может. Удастся убедить отца. Второе. Перечитывая листы, наткнулся на упоминание о рации. У меня никогда не было рации, но если предположить, что у меня есть живущий неподалеку хороший друг, я бы почку отдал за рацию, чтобы всегда быть на связи. Рация нашлась в том же ящике стола. Засунутая чуть глубже. Дешевый, одноканальный, оки-токи, пластиковая игрушка, но на расстоянии в 156 метров, должна работать безупречно, если предположить. Сегодня, когда стемнело, я включил рацию, сел на балконе и начал слушать эфир. Ждать долго не пришлось. Эти звуки... Они слышны только, когда трамвай проезжает стрелку. И место контакта с проводами искрит. Короткие обрывки звуков. Никаких отдельных слов или слогов. Я решил было, что не смогу их идентифицировать, когда до меня дошло. Это человеческий плач. Всхлипы, тихий плач, но ни рыдания нет. Так звучит только бесконечно скорбящий человек. Где бы он ни находился сейчас, абсолютное горе, отчаяние без надежд. Слезы навернулись и на мои глаза. Сердце сдавило показавшаяся странно знакомой глухая боль. Вспомнилась мама. Руки мои опустились. Рация выкатилась на ковер. Прости меня, Денис. Еще в квартире стало неприятно пахнуть. Словно давно засорившейся раковиной.